город болен. Его пожирает чума коррупции, алчности и беззакония. Полиция бессильна перед богачами этого города. Но я не служитель закона. Я... эту заразу дотла. Ты кто? супергерой что, Ты... Да? Табельную не носишь. Инструкции не соблюдаешь. Ты действуешь не по уставу. По городу ходит псих в суперкостюме с бомбами и огнеметами. Красная и вот ты его по уставу собрался ловить? Но да он весь город к чертям сожжет, пока бумажки собирать закончен. ждем перед ты чем творил я совершил я... право